Столы поворотные, горизонтально-вертикальные, тип 5040 TSL с ручным приводом, предназначенные для деления на части, установки углов, кругового фрезерования, сверления, торцевания и других подобных операций на фрезерных и прочих станках. Широкая линейка размеров включает в себя столы с диаметром планшайбы от 100 до 800 мм. В горизонтальном положении рукоятка стола находится ниже станины, при установке убедитесь, что имеется достаточно пространства для установки стола и вращения рукоятки. Передаточное число червячной пары поворотного стола зависит от его размера и может быть 1 к 72, 1 к 90 и 1 к 120. Большая цифра обозначает количество полных вращений рукоятки, которые повернут стол на один полный оборот. Отсюда вытекает, что одно вращение рукоятки для этих столов произведет поворот планшайбы стола на 5, 4 и 3 градуса соответственно. Планшайба стола проградуирована для вращения на 360 градусов. Лимп размечен делениями в 1 градус. С помощью нуниуса можно получить точность 10 секунд. Для облегчения деления можно воспользоваться комплектом делительных дисков.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 эти столы можно располагать и в вертикальном положении. При этом для выполнения работ заготовку можно центрировать задней бабкой. Сквозное отверстие в планшайбе с передней стороны имеет конусную часть с конусом морза. Сюда с необходимой точностью можно устанавливать центрирующие и зажимные приспособления, а также измерительные приборы.